Итак, друзья, привет! Сегодня я как психотерапевт вам дам такую подсказочку, такую как тренер, коуч, психолог, дам вам классную такую подсказку, что делать, когда приходит лень. Лень ли это? Мы с вами знаем про то, что есть мотивация, есть куча тренингов всяких там разных, да? Есть просто жизнь, которая у людей происходит вот так, как происходит, но большая... Большая часть людей, которые чему-то хотят достичь, они ищут возможность получить больше знаний, чтобы их применить и так далее. То есть вот у кого-то есть семья, у кого-то есть работа, у кого-то есть какие-то жизненные ситуации повседневные, и мозг постоянно загружен. Мозг постоянно загружен, и он много думает. И вот чем больше мозг думает, тем больше он устает. И поэтому происходят болезни, тревоги, и закрытые вопросы какие-то, которые падают потом на бессознательное. Да? Мешают потом в том виде внутренних каких-то конфликтов. Потому что мозг очень сильно стремится найти все, взять все в свои руки. Да? Так вот, на самом деле у нас есть еще такая классная, классное состояние, как лень. Многие с ней борются, многие себя ругают. Вот я такой, такой вот. И тогда люди, получается, вот называют это самосаботажем, называют это просто отдыхом. Кто-то не делает, потому что там, заедает, например. Да? Вот вместо того, чтобы делать, человек заедает. Вместо того, чтобы отдохнуть человек ищет другой вид, спо другой способ отдыха, да, мы знаем, там, хочешь отдохнуть, призагрузимо мозг другими знаниями. И мы начинаем смотреть фильмы, читать, идем покурить, идем с, с кем-то разговаривать, то есть мы считаем, что это отдых. Кто-то идет на тренинг, кто-то идет, там, ему что-то мало-мало-мало, вот он много знает, ему все мало, он читает книжки, он идет на тренинг, он, он просто лежит на диване, он спит, он жрет, он что угодно делаем. Вот, называем это ленью, называем это самосободажем как угодно. Но на самом деле лень это нужное физиологическое, физиологическое состояние. Потому что на самом деле мозг ищет варианты чтобы вы, я, любой из нас вас взяли состояние ресурса недумания. Да, да, да. Чем больше вы думаете, тем больше вы загоняете себя в такой вот, как белком колесе. Это тот момент, когда вам хочется полежать, поспать, отдохнуть, вы устали, покурить, пойти фильм посмотреть. И это тоже все надо, понятно, это надо планировать свое время, самодисциплина, цель, проекты, жизнь организована. Это даже вообще эффективная жизнь это по умолчанию само собой. В обязательном, в обязательном рационе каждый день у вас должны быть трансы. Это ничего не делание, это созерцание. Каждые полтора-два часа, помните, есть такое правило даже в институтах, в школах, когда положена переменка. Так вот, не просто так. Физиологически обусловлено, что мозг перезагружается. И когда мозг очень много думает, ему нужен отдых. То есть вы можете сбегать там, в туалет, попить чай, кофе, там. но созерцание, ничего не думание – это самый лучший поиск ресурсов. Бывает так, что вы берете чашку в руки, всех слышите и вроде бы никого не слышите. Смотрите в одну точку, как будто вы пьете чай там, или воду, или вот присутствуете с этим вот людьми, с этим человеком, но вы не здесь. И вам часто говорят, эй, ты где? Вот это называется, мозг сам ищет возможность уйти в это созерцание. Поэтому учитесь созерцать, это не так просто, завести мозг в недумание, после бурного, бурного думания, делания. Потому что бета-ритмы в постоянном режиме приводит к серьезным заболеваниям. Мы болеем, мы тревожимся и так далее. Поэтому грамотный человек ищет возможности, как а, в каждые полтора-два часа, минут на десять уйти в недумание, созерцание. На воду, на огонь, на лес пройтись прогуляться. Просто закрыть кабинет, отключиться от всего и просто под... не думать ни о чем. Вот Леночка здесь меня слушает. Остальные, кто подсоединятся позже и послушайте этот эфир, просто для себя отметьте, насколько часто вы делаете такое недумание, такое созерцание. На самом деле, такими осознанными трансами использование лени, так называемой, во благо, дает вам возможность быть здоровыми, крепкими, успешными, сильными, спокойными, успевать все делать, как раз тот момент, когда вы запустили процесс, активно все включили, и нужно находить время и сказать себе «Стоп!» И вот в одну точку смотрите, или закрывайте глаза, все что угодно, но научитесь останавливать мозг. Не ждите, пока вас завалит в сон. О самогипнозе я буду давать позже, будете работать, отвечать, активничать, я буду давать вам все те вещи, которые обещала. Вы знаете, что Получить такие материалы, которые даю вам я для жизни, для бизнеса, это стоит несколько тысяч долларов в двухмесячном коучинге. Я вам даю их бесплатно, потому что мне важно, что вы заработали, включили свои бизнесы, прокачались и получили результаты вот такие крутющие. А я с вами прощаюсь и напишите, пожалуйста, как вы поняли, как вы это делаете и как вы собираетесь это делать регулярно. Пока-пока. Успехов вам и вдохновения!